Всем здоровья, с вами Игры Дрона. Это видео про то, кто из вратарей лучше, Буфон или Дхеа. Сейчас это мы и узнаем. Итак, друзья, переходим к игре. В моей команде уже есть один из вратарей, это Буфон. Но для того, чтобы их сравнить, мне необходимо еще купить вратаря ДХА. Вот он из трансферах, покупаю его. Вот все, подписан новый игрок. Теперь в моей команде два классных вратаря. Ну что ж, давайте их сравним. Сразу видно то, что у буфона рейтинг выше, но это не самое главное. Все это можно проверить в игре. Мы проверим каждый из этих показателей. Чтобы это сделать, переходим к тренировке. Здесь мы устроим настоящее испытание. И посмотрим, как они справятся. Давайте начнем с пенальти. Нанесем 5 ударов поворотом и посмотрим результат. Итак, поехали! Так, результат буфона. Три отбитых пенальти и 2 пропущенных. А теперь давайте проведем замену и проверим точно так же ДХА. Два отбитых пенальти и 3 пропущенных. На этом их испытание не заканчивается. Теперь давайте проверим, как они справятся со штрафными. Результат Буфона по штрафным 2 отбитых, штрафных и 3 пропущенных. Ну что ж, давайте теперь проверим ДХ. Результат ДХА-4,1 в его пользу. И последнее испытание для них на сегодня это угловые удары. Итак, результат ДХ по 2 отбиты и 3 пропущены. Давайте проверим буфона. Результат Буфона очень порадовал. 4-1 в его пользу. Итак, друзья, вы все сами видели. У этих футболистов есть и сильные, и слабые стороны. но ну, а кого покупать, выбирать вам. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!